Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! В этом видео представляю вам обзор и отзыв на книгу Харуки Мураками «Хроники заводной птицы». Книга с художественной точки зрения пытается заглянуть в ужасы Второй мировой войны. И когда я читал эту книгу, было достаточно... Тяжело продираться сквозь описание натуралистические описания того, что было во время Второй мировой войны. На чтение этой книги у меня ушло примерно 8-9 месяцев. Несмотря на то, что у Харуки Мураками довольно-довольно легкий слог. Начнем обзор с того, что я зачитаю аннотацию к этой книге. Роман Харуки Мураками «Хроники заводной птицы» от 1994-1995 годов описывает ужасы Второй мировой войны и судьбу современника в Японии. Письма, мистические сны, воспоминания, журнальные статьи, закодированные файлы, которые похожи на полотно, которое соткано из невероятных событий, тонкой иронии и неподражаемой интонации Мураками. И это, этот роман, он состоит из трех книг. И все эти три книги собраны в достаточно увесистый фолиант, который содержит 814 страниц текста. В первой книге, которая называется «Сорока-воровка», Мураками относит события к июню-июлю 1984 года. Во второй книге «Вещая птица» — июль-октябрь 1984 года. И в книге третьей «Птицы лов» — это октябрь 1984, декабрь 1985. Однако, это деление на годы — это условно, потому что начинается все в относительно современности для Мураками. То есть, эта книга писалась в середине 90-х годов, а он рассказывает о середине 80-х годов, начинает рассказ. Но потом, по мере продвижения главного героя, который, который по обычаю книг Мураками называет себя «я», и иногда в книгах даже не упоминается имя этого главного героя, просто «я», «я пошел», «я взял», «я поехал» и так далее. Но вот этот главный герой, Буду его так называть, потому что искать имя здесь сейчас это... Он то ли роется в архивах, то ли получает письма, то ли э, разговаривает с кем-то. Но он продирается сквозь вот это поле информации. Он, э, условно будем называть это информационное поле, потому что термин сбитый, ну, другого нет, пусть, пусть будет так. Э, и он... Э, как бы, как бы, в кавычках, своими глазами видит ужасы Второй мировой войны. То есть, расстрелы, пытки, боевые действия и так далее. И достаточно много мистики намешано в этой книге. Иногда, я, когда я читал, я не понимал, а это вот реальность, он сейчас описывает по историческим фактам, или же он это выдумал из головы, чтобы пристегнуть как-то к сюжету эту сцену. И главный герой, он знакомится с другими людьми. Например, мускатный орех Акасака. Называет он так одного из героев. Или, например, ну, Нобуроватая это имя японское нормально. Хонда Сан. И так далее. То есть он знакомится с другими героями, узнавая от них какие-то дополнительные подробности. Я могу сейчас только какие-то общие впечатления об этой книге сказать, потому что читал ее довольно давно. Но общие впечатления какие? Когда действие происходит в условно-современности, будем считать середина 80-х для героев книга это современность, то читать это достаточно легко. Можно следить по тексту за э перемещениями героев, за их действиями, связывать логические факты с действиями и так далее, делать какие-то выводы. Но как, как только переходит в, во время Второй мировой войны, очень тяжело. И продраться сквозь рассуждения, потому что тяжело представить те события, которых, в которых не участвовал, в которых не видел, которых не понимаешь. И из-за этого тормозится а, чтение книги. То есть, если страницы, где описывается условно говоря, современность, можно было прочитать, допустим, за день 10-15 страниц вечерочком после работы, то а, те места, где рассказывается про Вторую мировую войну, это одна-две страницы и, к сожалению, на, на большее не хватало. Второй раз, получается, эту книгу я читал в конце нулевых годов, поэтому часть, мог, мог перебра... перебрать немножко в начале сюжета, ну, простительно, и э, второй раз такие увесистые фолианды я прочитал э, в 2020 году, когда я читал 1Q84, можно посмотреть обзор по всплывшей подсказке, или я читал «Убийство командора», также обзор можно посмотреть по подсказке. Э, и Большие вот эти все произведения, мураками, они э, быстрота чтения, зависит от того, какого рода текст предлагается читателю. Если этот текст какой-то вот легкий, то есть про повседневность, то это одно. Если это текст воспоминаний или текст, из связанный с хрониками, то это уже другое. Например, книгу «Подземка», она у меня есть, «Хороки мураками», да, да, монументальный документальный труд, я прочитал вот, там, не знаю, 600 страниц. Я прочитал, может быть, 150. Больше я, я не выдержал. Книга «Подземка» про э, атаку Аун Сенрикё -Сен -Сен в метро. Причем с, с... То, как Мураками описывает подробно, как метро работает, как, как, как какие там люди ходят и так далее. Слишком тяжелое тяж, чтиво. Если вам понравился этот обзор или другие обзоры Мураками, Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, уведомления, поставьте лайк, поделитесь этим видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.